Вселенная и люди едины. День и ночь, свет и тьма, Все возможные краски мира. Гибнет мир, гибнут и люди. Грядет час столкновений Человеческих судеб. Остановятся реки, Разверзнутся земли. Вместо весен подует ветер осенний. Вместо лета покроет Все снежный иней. И раскроет объятия Демон подземный. Человек человеку станет врагом. И навсегда забудет о сердце своем. Пойдет по трупам без чувств, без истерик и жалости. Мир без нравственности и морали доведет людей до грани. И пойдут они на все. Во имя статуса. Во имя денег. Во имя жадности и славы. Несмотря на религию и нравы. И пойдет человеческий род на века. Бедники станут шакалами, богатые станут бродягами. Старики будут падать на земь без причины. Дети никогда больше не поймут суть разума. И как крысы в заточении будут кусать друг друга, Лишь на мгновение вспоминая те дни, Когда совсем недавно, совсем недавно Были безоблачны счастливы они. И сохнутся воды, убивая природу, Ветер затихнет, лишая людей улыбок, Потухнет солнце, ночь сменится на мрак, Людская невяжесть погубит всех нас, Чем больше людей насилуют землю, тем необратимее будут в дальнейшем потери. Животные выйдут к людям и станут бросаться на них окружающей стаи, И все это будет как яма без дна. Покуда мы живы, подумать пора.